Как бы на шару я говорю, ну садитесь после этого третий раз так произошло потом они четвертый раз вот они мне за это ни копейки не заплатили нужны ли были мне деньги нет мне не нужны но почему я должен был заправляться и тратить свое время ради них а это называется на шару но нужно знать когда человек делает на шару то тот кому он делает это или тот кого он использует или эксплуатирует на шару Становится должен этому человеку Долг такой накапливается И когда у человека нечего забрать То могут забрать самое дорогое Жизнь этого человека, счастливую судьбу А могут забрать близкого человека Люди, не живите на шару Это нехорошо От этого в дальнейшем Это долг То есть это долг накапливается И в дальнейшем может быть из-за этого Колоссальная проблема